Олег, пацаника мы дождем. Снегом мы дождем, мой милый друг, мой бедный друг. Тебя укрою я плащом, а тимлявью, а тимлявью. И если муга суждена, тебе судьбой, тебе судьбой. Готов я скоро твою твою додна делить с тобой, делить с тобой. Пускай зайду я в мрачный дом.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 И если бы дали мне гуделый шар земной, С каким бы счастьем я владел тобой одной, Тобой одной, тобой.